Ох, и не сей, батюшка. Что-то там смотрю все ходят в основном. Возле баржи. Доль нацепи пойдем. А? Доль нацепи пройдем или что? Пойдем туда. За парки клыки. побольше туда и пойдем. Куда повезу, туда поедем. Рыбка, клюй, клюй, клюй. Много, ага. А? У меня мятную конфетку. На что? На светофорик. Я так и знал, что на него мелочевка будет долбить. Мятную конфетку заработал. Нет, это еще не обрыбился. Это так разминка. Разминка. Леха правильно кидает на свал. Там как раз свал идет от острова. Всегда поклевки. Там я же на эту сторону всегда кидаю. Олег на ту, а я на эту. Ну Там от острова свал. На свале постоянно он стоит там. Тусуется. клевет ⁇ Нет, померить надо. А, нет, пиздечок. Сопля. Что там на Харюза камера смотрит? Угу. Так вот раздракониваешь. Тоже, вот так вот не, на Тирольку-то не надо резко. Плавненько так раз. Стукнулось одно, там пару раз стукнула раз опять подкинул. Поклевки увеличиваются в разы. Я сколько раз замечал. Ну это когда на одну Тирольку. Сюда на поплавок то еще не по это, обычно поплавок в руках держишь. Тиролька просто на борту болтается. Бывает на забросе, только забрасываешь тирольку в хап. Они мухи в свободном падении видимо там как-то играют. Ну и вот подкидываешь то же самое. Ну да, вот подобное. Ставь ее, будешь ловить. А -а -а. Хороший вроде. Или так кажется? Не. Соплячок. Опять на этот на светофорик. Мелковатый. Так быстро идут на двигатели что-ли? На ну, да. И? Ну, Ставь осу. Вот. У Лехи все три сработали. Правда по пиздюкам. Блять, саплета почему по пиздюкам работает? А? А на саплю, на соплю более-менее зачет наводил, да? О, и Олег взял. Че, будешь возаться? Или мелковат? Да. Ну что взял-то? На верхней? На, На муху? На муху взял. А ну светофорчики есть. А ты грешать я тебе не делал таких. Но, Ну, то вот Леха, Леха, на такого ловит-то. Тоже светофорчик. Это с мультилюра. Рыба есть, давай кто-нибудь. Клюет, клюет. Тебе в руку не отдает. А? хотя Ну, хотя мелочевка да. на эту фиолетовую. Как они? Не Недор... доросли. его аккуратно по борту ага. сейчас как попрет клев скажет Там катали, Ло да? ловят и с горки спускает а а если бы еще наливали так вообще Рассказывал же анекдот -то. Да, было да, Про анекдот про это? Мужики бухают, собираются на рыбалку Поймали одного, в рот ему наливают, нам отпускают Ну и расскажи там всем, что тут еще и наливает. А, не-не-не-не потом... Мужик сидит на карасика, ловит Нифига не клюет Ну, короче, стакан только налил, раз, поклевка ну и это, подымает его карасик этот, стакан ему, бульк. Ну елки маленький маленькие, но. выкинул его, короче. И тут как клев у него попер. ну наловил, короче, ведро. Домой идет. Но уже хорошенький. Уже точно зачетный, но... На синюю, на фирменную. А? Ну, красный, что сами это. ну это синяя фирменная Синим. Синяя фирменная угу. Ну и короче домой идет с ведром рыбы И слышит в ведре рыбы Переговаривается Вот карась козел блядь. Наливают, отпускают Крутка синяя. Ох ты, бля. Ну, с ну да. Фирменная только. Это -то зеленая, а это синим, да? а синим лавсаном. Вот, видишь, вот, нет... вот тут ползаем, не да, Я не брал половину мух. Да я их мало делал. Они весной обычно работают. А тут, видишь, год какой-то непонятный. Говнянка весь год проработала Бирюз бирюзовая этой. Сейчас говнянку поставь, она, наверное, работать будет. Ставили? Она же тоже весенняя муха. А на эту я вот чисто Чистоостровском весной ух, долбил, блин. Что, понравилось? Кататься понравилось. тихарился -то. настрой меняет да на тирольку видишь не клюет нифига а тиролька там по-другому идет снась выше от одна мухи идет Наверное ушел. Нет? Хороший. <реклама> да жабры его нахуй. Да, он хорошо сидит. Ну, там, За верхнюю губу. Ну, сапелька. Сюда? Не, не. Так, так брось Это, 500, 500. На тебя 500. смотрит камера. Да, вроде бы. Сюда и сюда. Ну, плавничок не будешь задирать. Мамка. Плавничок маленький. Сопля. Сопля, ага. Октябрьская сопля называется. На лету хапнул. Леха зацепел. Подсачек надо, наверное. <звы> ну, нормально. <звы> <звы> Сука, мне сегодня везет на пиздец. такие <звы> пиздец. Да нет. Вы на такие же ловите нормальных. Просто, видимо, это под... попадаю под раздачу. Бакин пройдет. Мне всегда кажется, что прям на Бакина нанесем. Мне всегда кажется, что прям на баке найдем. Ну уже покрупнее на эту же муху, кстати. Ой. Look at